В этом уроке регистрация и добавление телеграм-ботов в пазл-бот. Обзор личного кабинета и обзор панели управления ботами. Это та информация, которая необходима вам, чтобы вы четко понимали, где находится какая настройка и за что она отвечает. Окей, теперь давайте обо всем этом подробнее. У меня для вас сразу приятная новость. Я на сайте сделал отдельную страничку, на котором вы, которую вы сейчас видите на экране. А и здесь на шаге 1 вас ждет приятный бонус. Если вы пройдете регистрацию по вот этой ссылке или нажав на вот эту кнопку регистрации на платформе, вы получите 7 дополнительных дней к любому оплаченному вами тарифу. Приятный бонус, его стоит, соответственно, забирать. Бонус номер два. Приступайте к обучению. Вот здесь находится кнопка, которая запускает обучающего бота, построенного на платформе PuzzleBot. И именно этот бот будет отправлять вам все последующие уроки, которые будут записываться. То есть вы сразу же, как только выходит урок, получите от, от меня смс-уведомление в боте о том, что вышел новый урок, и вы сможете его посмотреть. Вам даже не надо будет следить за YouTube-каналом и прочими вещами. Поэтому делайте это. То есть здесь вас ждут всем приветственных дней. Точнее, 7 дополнительных дней к любому из оплаченных тарифов А здесь вас встретит бот, который будет вам показывать, что и как работает Все, обо всем сказал, теперь давайте переходим к нашему обучению Первое. Начнем обзор с нашего личного кабинета. После того, как вы прошли регистрацию, вы попадаете на страничку, ну, которая называется страничка Home, либо личный кабинет. Здесь, в зависимости от вашего тарифа, будут расположены количество ботов, которые вы будете добавлять в систему. Как это делать? Делать это достаточно просто. С правой стороны мы видим кнопочку, которая называется «Добавить бота». Нажав на нее, мы увидим всплывающее окно, где будет сказано «Вставьте сюда», то есть вот в эту форму, «API ключ» в поле ниже и начнем сотрудничество то есть вот сюда необходимо вставить код API от нашего бота и здесь сразу же снизу находится сноска где сказано, а где его взять как только вы нажимаете на эту кнопочку вас перебрасывает на понятное меню в разделе «База знаний», где описано в видеоформате и дополнительно в текстовой инструкции со скриншотами, каким образом вы можете создать своего собственного бота. Ну, я думаю, что мы сейчас этот с вами момент разбирать не будем, потому что это достаточно просто. То есть вы открываете основного бота, обращают ваше внимание, и я обращаю ваше внимание, что единственный источник, который создает ботов, это так называемый отец ботов, фазер, это единственный бот, который вам позволяет создавать ботов. То есть и здесь ссылка именно на него, не ищите его через поиск, открывайте именно вот эту ссылку. Открывается диалог, соответственно, что вам необходимо сделать? Вам необходимо будет ввести в команду newbot, она здесь вот написана на экране. Давайте я сейчас приближу, чтобы вам было немножко лучше видно. Так, то есть вы вводите фразу newbot, после чего... Вам бот говорит а, «хорошо», «выглядит классно», «скажите, как должен называться ваш бот». И здесь самое важное правило, что ваш бот должен заканчиваться со сноской через нижний дефис «бот». То есть со словом «бот». Это обязательно правило без фразы «бот в конце», «бот» у вас создан не будет. Дальше вы создаете, соответственно, вашего бота, после чего бот спрашивает, а как вы его назовете, да, то есть дайте имя вашему боту. И вы, соответственно, точнее говоря, первый момент, когда вы, как, точнее неправильно, когда вы пишете New Bot, вас бот спрашивает, как вы назовете вашего бота. То есть в данном случае это бот-фазер, то есть это имя вашего бота. В моем случае, к примеру, это вот Евгений Карташов, это название бота. После чего он просит вам дать ему юзернейм. И вот в этот юзернейм должен заканчиваться всегда на бот. Я для удобства всегда оставлю нижнее подчеркивание бот. Пишу, к примеру, там Дон Карташов, бот, нижнее подчеркивание, бот. Мне так просто удобнее. После чего вы получаете вот этот ключ, и именно этот ключ вам необходимо добавить вот сюда После того, как вы его добавляете, вы увидите, что вот здесь будет создан ваш новый бот То есть, не говоря, не будет создан, а будет добавлен Потому что он изначально уже будет создан конкретно в бот вазере Также здесь есть дополнительное пояснение о том, как изменять данные в боте То есть это идет у нас повтор то есть вот у нас есть вкладка «Работа с ботами» и здесь полное описание того, что мы можем делать с нашими ботами. Мы можем изменить ему имя, мы можем изменить описание, мы можем изменить картинку бота информацию о боте. Все эти инструкции здесь продублированы, вы сможете их открывать. То есть мы открываем список наших ботов, пишем «My Bots». Если у вас несколько ботов, вы увидите список ботов на экране. После чего вы открываете необходимого для вас бота, увидите меню, где будет написано API Token, Edit Bot. И нас интересует именно Edit Bot. То есть мы нажимаем на Edit Bot и нам показывает, что мы, что мы можем отредактировать. Мы можем изменить название нашего бота. ну В данном случае это, допустим, Евгений Карташов, поменять на Карташов Евгений, допустим. Описание бота, о боте и картинка нашего бота. Мы выбираем необходимые для нас изменения. И вносим его да, То есть новое название бота то есть В данном случае была на, нажата кнопочка Edit Name После чего было задано новое имя Которое называется новое название бота И оно автоматически применяется И вверху на экране вы сразу же видите изменения Так что вы можете вносить эти правки И видеть где они отображаются Каким образом потом можно будет проверить ну, Внесенные изменения Самый простой вариант Вот допустим вот это вот Description То есть это описание вашего бота Это та фраза который бот вас будет встречать. В моем случае, когда вы открываете бота, там будет сказано, что виртуальный помощник э, э, по платформе Puzzle Bot, нажмите Start для начала. Вот это Description, то есть вы вносите Description. После чего вы, соответственно, можете его менять, как вам хочется. Для того, чтобы проверить, как это отображается, вы можете открыть диалог со своим собственным ботом, нажать, соответственно, на старт или нажать на открыть, соответственно, бота, посмотреть на его описание и, в зависимости от описания, вносить корректировки. После чего вы удаляете диалог сам с собой, ну или сама с собой, да, в случае, если вы девушка, меняете описание бота и еще раз открываете диалог с собой, и вы сможете в режиме реального времени посмотреть, как все это изменяется. То есть, все достаточно просто. Дальше, таким же образом мы меняем картинку для того, чтобы она корректно отображалась в нашем боте Переходим к меню, то есть после того, как мы добавили бота Бот у нас появляется в списке подключенных ботов Внизу у нас отображается наш тариф, на котором мы находимся Здесь определенные новости, которые касаются платформы и последних обновлений Теперь мы уже с вами сделали бота, добавили ему картинку, его изменили и его добавили Что мы можем с вами делать? Конкретно в этом ролике мы с вами сейчас посмотрим меню, то есть это то, что мы видим с левой стороны. А в следующих уроках мы с вами еще поговорим про такое меню, как добавить ресурс. Потому что в данном случае мы будем управлять просто ботом, то есть задавать конструкции взаимодействия с ботом. А если мы бота хотим добавить на какую-то площадку, к примеру, к нам на канал, чтобы он туда публиковал сообщение, или к нам в чат то это делается через добавление ресурсами. В данном случае канал и чат будет ресурсом, в который будет добавлен бот. То есть это мы с вами посмотрим в следующих уроках. Что мы с вами видим? Мы открываем с вами и мы видим основную информацию за сегодня, так скажем. Да? То есть мы видим всего подписчиков, сколько подписчиков подписало за сегодня, определенную активность и отписались. Внизу мы видим последние сообщения, то есть от каких конкретно пользователей были последние сообщения. Видим команды, топ команд за день, то есть то, что у нас больше всего в боте нажималось. Если вы реализуете магазин, вы увидите, сколько здесь было продаж. А Если у вас установлены ссылки по ботам, вы увидите, соответственно, ссылки по ботам и диалоги. То есть просто стандартное уведомление. Что у нас с вами здесь есть еще? То есть это просто дашборд, так называемый. Модерация. Модерация относится к тому, это все диалоги и все пользователи, с которыми вы начинаете любой диалог. Прямо, прямо сейчас, соответственно, мы с вами видим список модерированных пользователей, которые у нас уже находятся в боте. И у нас есть определенные категории, с которыми мы работаем. То есть у нас есть категория PuzzleBot, у нас есть категория без категорий. И мы можем создавать определенные категории, к примеру, на вебинар, покупатели продукта, и в зависимости от условий входа в бот, они будут попадать в ту или иную категорию. Или во время взаимодействия внутри бота у них может меняться категория. В данном случае я вот эту левую Часть экрана закрою, чтобы вы не видели имена. На случай, если вы увидите себя, вдруг вам это не понравится. Да, то есть я этот момент обязательно скрою. Дальше, а в данном случае, что мы здесь можем еще? То есть, если мы нажимаем на конкретного пользователя, мы увидим по нему определенную информацию. То есть, что мы видим, с левой стороны мы видим информацию о пользователе. С правой стороны, мы, то есть, по центру экрана, мы видим, сколько было отправлено сообщений, когда был вход в бота да то есть сколько человек входил к нам в ресурс или не входил мы увидим у него категорию и можем производить определенную манипуляции мы можем заблокировать пользователя вообще во всех наших ботах мы можем поменять ему категорию можем изменить его список и совершить следующие там действия по модерации Дальше у нас есть вкладка «Постинг». «Постинг» подразумевает, что мы делаем ручную рассылку к определенной дате. То есть конкретно с рассылками и отправками мы будем с вами заниматься в следующих уроках. Это ручная рассылка по определенным критериям. «Сценарий» — это автоматическая рассылка. То есть это определенные триггеры, которые должны срабатывать по определенным условиям. Например, ну, человек купил у вас товар, человек подписался под определенную воронку, то есть под какую-то серию. А это именно автоматизированный постинг который необходимо, чтобы он происходил. Ну, к примеру, у вас есть вебинар, вы саму логику вебинара формируете через конструктор. В данном случае это конструктор, который создает логику бота, да, то есть все процессы, которые происходят внутри бота. В данном случае сейчас здесь есть уроки, которые не подключены, но он срабатывают только вот четыре условия слева. И когда человек открывает нашего бота, он попадает в меню и вот идет по вот этим вот четырем урокам. То есть мы можем полностью автоматизировать процесс работы с, с нашим клиентом пользователям подписчикам через конструктор то есть через вот эту череду определенных событий внутри бота а можем сделать так чтобы он проходил часть допустим в конструкторе и если он выполнял какие-то определенные условия заполнил анкету и прочее мы его тогда перекидываем на сценарий который будет дальше работать с данным пользователем то есть это мы делаем через сценарий конструктор мы с вами уже посмотрели магазин соответственно магазин это Реализация полноценного магазина в рамках телеграм-канала, где пользователь будет взаимодействовать с вами и, соответственно, реализовывать, покупать определенные товары. Здесь мы создаем список товаров, здесь мы видим а, историю заказов и видим информацию по тарифу. Да? Вам важно, если вы планируете создавать именно а, интернет-магазин, вам необходимо будет посмотреть, чтобы те обороты, на которые вы рассчитываете, а, чтобы их было достаточно в рамках а, тарифного плана, потому что разные тарифные планы подразумевают под собой определенные ограничения и вы должны об этом знать заранее, то есть подходит вам какой-то тарифный план или не подходит. Здесь мы настраиваем настройки ну, по, по магазину. В диалогах мы видим примерно то же самое, что в модерации. Я сейчас открывать не буду, чтобы мне потом не скрывать диалоги. Диалоги — это переписка. Ну, хотя давайте я открою диалог любой, а потом просто левое меню закрою. То есть, к примеру, у нас есть пользователь который начинает с нами определенный диалог, то есть он переходит к нам по ссылке вот этой, входит к нам в ресурс, дальше он нажимает у нас на определенные кнопки в нашем боте, мы видим взаимодействие со всеми кнопками. И мы можем переписываться с, с нашим человеком прямо вот с этого меню, то есть я просто отправлю пользователю сообщение. Ну или давайте так, чтобы не вызывать лишних вопросов. Спасибо, что присоединились на обучение. Мы просто отправили человеку сообщение, он его видит так, словно ему, ну, то есть это стандартная переписка с ботом Если нам человек ответит, мы увидим здесь эти сообщения Также мы эти сообщения можем удалять, да, в случае, если мы отправ, отправили и не хотим, чтобы пользователи их видели Мы их отсюда удаляем, плюс мы можем присылать, ну, определенные файлы то есть мы можем отправлять команды, можем прикреплять файлы, которые мы хотим отправить. Ну, допустим, там счет фактуру, скриншоты и прочее. Мы это делаем через вот это меню а, с правой стороны. А события. События — это функция, которая отвечает за автоматизацию определенных действий. То есть, к примеру, пользователь остановил бота. Да, то есть мы можем ему отправить сообщение, условно, там, что жалко, что вы нас покинули реализацию или пользователь заблокирован. То есть мы можем настроить сообщение, что, допустим, пользователь нарушает определенные правила, мы ему написаем, что мы ему отправляем сообщение, приносим свои извинения, или, допустим, там вы заблокированы, мы, мы вам больше не рады. Запрет доступ к определенной команде То есть у вас может быть настроена определенная закрытая комьюнити У вас есть на него ссылка И есть это, то есть команда срабатывает только в закрытом сообществе Если эту команду пытается реализовать кто-то, не находясь у вас в платном доступе Ему будет, допустим, отправиться сообщение, что доступ для вас ограничен, так как не соответствует критериям И здесь можно вписывать разные переменные и дополнительные настройки То есть здесь очень широкая возможность к реализации разнообразных функции. Я пытаюсь очень быстро все это рассматривать, потому что здесь очень много можно, можно говорить. Я, к примеру, как это использую, события, когда э, у меня есть э, чат, в который присоединяются новые пользователи, э, я через бота публикую сообщение, которое знакомит пользователя с э, правилами приветствует его в сообществе и рекомендует ему ознакомиться с ними, после чего они удаляются. Плюс также можно удалить через события все системные уведомления, что присоединился новый пользователь, чтобы оно постоянно не пинговалось, как новое сообщение. Все это можно будет удалять через события. А входы. В данном случае входы а, — это ссылки, которые мы используем под разные а, метрики. То есть это как, как бы вам сказать, а, есть такое понятие, как... А, UTM-метки ссылок, то есть вы можете создавать определенное количество ссылок а, для пользователя То есть вы, вы, у вас есть какой-то дедлайн по записи, там, допустим, на вебинары, либо на акцию Вы хотите ограничить количество ссылок, которые будут срабатывать только до 25 людей Либо бесконечно и прочее То есть вот это все вы можете реализовать в, через функцию входа То есть вы можете реализовать рефер, реферальную систему, да, то есть, ну которая будет вам позволять создавать многоуровневые там, партнерские программы, ну, конкретно по баллам, как, по той логике, если она вам вдруг потребуется. Переменные. А переменные — это те а, м -м -м, переменные, которые вы сможете использовать в вашем боте, чтобы они автоматически подставляли текст. Ну, к примеру, у меня бот начинается с first name, что «Добро пожаловать на обучающий курс и обращение по имени». Таким же образом, если вы планируете далее... Формировать определенные э, даты, что, к примеру, вы к нам подключены уже там, более 30 дней То есть вы можете э, установить сообщение, там, допустим, через сценарий, что письмо должно быть отправлено через 30 дней И настроить, допустим, метки, что пользователь за 30 дней так и не купил никакой из ваших продуктов и эти люди будут добавляться в категорию, допустим, что а, прошли там серию, или бы прошли воронка и не купили никакой продукт. Вы можете написать, что вы к нам присоединились вот такого-то числа и до сих пор не воспользовались ни одним спецпредложением. Вам вообще интересно было бы дальше с нами взаимодействовать? И, и там ставить кнопки, если человек говорит, что да, интересно, можно его там на анкету перекинуть. Ну то есть вот эти вещи можно будет реализовать, но это уже все сильно а, а, исходит с той позиции, что конкретно вам необходимо реализовать именно в вашем бизнесе. А продвижение ⁇ это бонусы от партнеров. В данном случае это Яндекс бизнес. Да, то есть э, возможность настроить рекламные кампании через Яндекс. Дальше э, статистика. Статистика ⁇ это информация по работе с вашим ботом. да То есть сколько э, людей подписалось, какая идет активность. Э, то есть это общее. Также вы можете посмотреть по постингу, сколько было отправлено постов. Опросы викторины, то есть это взаимодействие с вашим со всеми как сказать, рычагами, которые вы используете через платформу То есть сценарии, постинг, общий обзор, конструктор, то есть это ваш бот а Формы вводов, если вы используете какие-то определенные формы, которые собирают данные от ваших пользователей Это платежи, то есть сколько было платежей и возможность фильтровать информацию по времени. да, То есть как, за какой срок вы должны это все отфильтровать. Настройка. Настройка касательно информации по вашему боту. То есть в данном случае здесь нас, нам показывают краткую информацию о нашем боте. То есть его имя, его ссылка. Мы можем открыть нашего бота в бот-фазер и отредактировать ему имя, картинку и описание. Внизу у нас написан статус, то есть, что будет вот сейчас работает, что ключ у него выглядит вот так вот, что добавление в ресурсов происходит э, вручную, и мы можем ему указать, э, указать настройки, то есть, в данном случае, это именно язык. Дальше, если смотреть, это доступ администраторов, то есть, мы можем добавлять э, дополнительных администраторов, чтобы они имели возможность совместного доступа к нашему боту то есть там вести переписки от нашего имени, вносить какие-то коррективы ну в моем случае это расширенный тариф, и я могу добавить до 15 администраторов я могу настроить уведомления, которые будут мне приходить в зависимости от условий, которые меня интересуют они могут приходить просто как уведомления с правой стороны экрана, да, вот здесь вот такой вот колокольчик они могут приходить ко мне на почту и они могут приходить ко мне в Telegram, в зависимости от того, что конкретно я хочу. Оплатежные а системы, их здесь огромное множество, то есть я могу настроить все эти системы, либо какую-то из них, для того, чтобы получать оплату и реализовывать свои товары и услуги через PuzzleBot. Здесь есть дополнительная интеграция, в данном случае мы можем организовать API токен, через которые через веб-хуки мы можем взаимодействовать с разнообразными сервисами, которые позволят автоматизировать процессы. И также мы можем добавить Google таблицы. Это то, что я вам говорил в самом начале, что мы можем собирать данные от пользователей, и все эти данные будем сохранять в Google таблице. У нас есть подписки на события, у нас есть системные фразы, и тут находится список разнообразных фраз, которые можно использовать в работе. Ну, вот, к примеру, а конструктор-блок, вы слишком часто вызываете одну и ту же команду. Пожалуйста, подождите секунду для следующего вызова. Это очень интересное э, решение. К примеру, если кто-то захочет заспамить вашего бота и начнет множественно раз нажимать на одну и ту же кнопку, то система его остановит и не даст ему нажимать еще раз Потому, ну, У меня лично такой был случай, когда э, яростный пользователь э, спамил Просто он нажимал на одну и ту же кнопку там огромное количество раз Через какой-то автоматизированный скрипт И тем самым пытался э, ну, навредить работе бота В данном случае здесь есть блоки, которые позволят вам избежать этих вещей а, И в том числе системные фразу мы с вами будем использовать именно в самом конструкторе Когда пользователь напишет вам, к примеру, бонус И бот будет ему отправлять определенные сообщения Здесь есть возможность работать с подписчиками. Вы можете удалить всех подписчиков, которые есть у вас в боте. Например, ну, вы больше не хотите работать с данным проектом, вы хотите удалить их. Да, вы можете реализовать удаление. Вы можете посмотреть настройки диалогов, то есть раздел, позволяющий работать с диалогами, автоматически завершать диалог с пользователем через время, либо скрывать кнопки «Завершить диалог». Работа с формами и предложения от партнеров. Это дополнительные сервисы, которые сейчас уже работают в рамках платформы PuzzleBot. Вот такие настройки, в данном случае мы с вами посмотрели, а с чем мы с вами еще раз познакомились да, в этом уроке Первое, мы с вами посмотрели, как выглядит личный кабинет и именно список ваших ботов В зависимости от вашего тарифного плана, у вас может быть от 1 до, насколько я помню, 10 ботов Но У меня до, до 6 ботов можно добавить Дальше мы с вами посмотрели настройки самого бота, то есть мы ознакомили с вами с дашбортом А и в целом с теми вещами, которые находятся в меню в следующих уроках мы с вами посмотрим а, такую информацию, как добавление ресурсов а, или сразу же перейдем к конструктору, потому что я думаю, что именно конструктор это самое интересное, что может быть в ваших ботов, в том числе Puzzle Bot. А, мой бот, который сейчас работает, он работает через конструктор, да, я пока не использую ни постинга, ни автосценариев. Потому что мне незачем. У меня есть определенное меню, и именно это меню будет отправлять вам все необходимые уроки. И как только я запишу новый урок, к примеру, вот этот, я через постинг отправлю вам это сообщение, вы его получите. Ну, соответственно, по мере подписки и добавления новых уроков, вы все их будете получать. На этом, наверное, все. Еще раз напоминаю, смотрите, курс у нас будет большим, то есть мы с вами пройдем абсолютно все меню, мы научимся создавать интернет-магазины, мы автоматизировать ботов, автоматизировать сценарии рассылок, то есть под все задачи, я думаю, вы найдете свой ответ. Если ответа вдруг вы не находите, пишите, пожалуйста, ваши комментарии. К роликам на YouTube, потому что я буду давать вам в Telegram-боте ссылки именно на ролики Которые вы сможете открывать и смотреть Соответственно, давайте я вам покажу эту процедуру Ничего сложного в этом нету Вы смотрите урок Вот здесь находится ссылка на регистрацию в сервисе PuzzleBot Вот здесь находится ссылка для регистрации на сервисе То есть вот нажимаете сюда, получаете плюс 7 дней к вашему любому оплаченному тарифу Нажимаете вот сюда, открывается бот, который вам будет отправлять все уроки. И из бота будут эти ссылки на YouTube ролики. Посмотрели ролик, поставили лайк, написали, что я молодец. Если остались какие-то вопросы, нерешенные по роликам, пишите ваши вопросы к YouTube. Я в том числе буду собирать не закрытые вопросы, то есть те моменты, которые вам были непонятны, и буду снимать по ним следующие ролики. И как только выходит новый урок, что происходит? Я отправляю вам сообщение в телеграм-боте о том, что вышел новый урок. И приятного вам просмотра. Все. Большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих роликах. Вы знаете, что делать. Все. Пока.